Всем привет! Спасибо вам еще раз огромное за поддержку и комментарий. Мне очень приятно. Также я всем хочу пожелать прекрасно и замечательно провести выходные. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. муж таможник возвращается с командировки, заходит в квартиру, смотрит в коридоре, Мужские ботинки чьи-то стоят. На вешалке вещи чьи-то висят. Весь разъяренный Врывается в спальню. Жена, как чувствуя неладно, спрятала любовника под кровать. мужка в залез, никого нету. За шторкой никого нету. Под кровать залазит, смотрит. А там мужик голый, без трусов. Протягивает ему сто долларов. Мужик так встает и говорит, странно. И под кроватью тоже никого нет».